Приветствую всех из Финляндии! Это очередная баня. Меня вы сегодня не увидите в кадре, так как мне ленить за штативом. У меня время ограничено. То есть, хорошая баня, мне очень нравится, альха. Альха, на мой взгляд, самая выгодная вагонка из всех. Потому что осина она слишком светлая, сосна или елка-елка чаще всего, ну, у нее. То, что нам присылают ну, качество такое себе. Здесь же вариант ну, самый такой идеальный: она не светлая, не темная, и скрывает, скажем так, потому что на альхе гвоздики хорошо видно, ну, скажем так, ряд. А здесь вообще это все скрывается. Ну, такое, скажем, идеальное, на мой взгляд, вариация. Парилочка простая, небольшая, чисто посидеть. Погреться и все, и на этом закончено, больше ничего тут не надо. Здесь не сделана стенка, будет просто стеклянная стена вовсю. От края до края и будет дверь. На это не смотрите, еще у плиточников видно не хватило шовника, затирки. Также мы, вы можете увидеть гофра. Гафра это пойдет на датчик, который, ну, скажем, управление, которое будет за стенкой потом. Здесь есть светильник только внизу. Под полками будет наверху вообще света нет. Но так как здесь стеклянная стена и дверь, светильники идут в душе. И есть окно в душе поэтому света будет достаточно, здесь душ один, никаких там для него-для нее, прагматично, все отлично и так далее, то есть вот смотрите, видите, коробочка, потом наденут сюда крышечку, подключат электричество и все, можно будет поливать водичкой и ничего страшного, так что не знаю хорошая хорошая баня хорошая простая баня ничего лишнего еще галтелька встанет и все а на этом я хочу попрощаться пожелать всем удачи и до новых встреч